Ну вот как просто можно не знать об этой фишке в iOS, которая появилась на твоем iPhone, ну года так 2-3 назад, это точно. Недавно один из пользователей своего iphone обнаружил в приложении Калькулятор довольно-таки мистическую фишечку, о которой он до этого не знал ранее. Сегодня, чтобы ты выглядел настоящим гуру техники Apple перед своими друзьями, я расскажу тебе об этой действительно полезной штуке, которую ты можешь делать на своем iPhone в приложении Калькулятор абсолютно безопасно, просто быстро и легально. Привет! Ты смотришь канал Apple Finder, устраивайся поудобнее, погнали! В общем, ты же знаешь, что в приложении калькулятор на iOS вроде как отсутствует функция удаления или стирания определенных цифр при, например, ошибочном наборе, но так кажется только на первый взгляд. Если ты наберешь произвольные цифры на своем самом совершенном телефончике в мире, то ты можешь их стереть как полностью нажав на определенную кнопочку, так и начать удалять их поодиночке. одиночке, свайп Влево и вправо. На самом деле тема довольно интересная и полезная, но если ты знал об этой фишке и раньше, то твои друзья точно скорее всего не догадывались о ее существовании. Поэтому, если ролик тебе действительно понравился, тогда помоги мне сделать его популярным. Поделись им со своими, опять же, друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До скорого, пока! Слушай, ну это же действительно просто чистая магия, какая-то, согласись.